Меня зовут Фиона. Мы покажем, как научили котенка ходить в отрок. Она <свист> еще кушает. Папа зовут моего, а я зову ее Жуже. Сначала показать ей надо дорогу. топ топ топ топ топ топ топ топ топ топ Папа, вас, тип, топ топ топ топ топ топ топ топ топ топ Горшочек всегда должен стоять в одном месте, чтобы Жува знал, где он. Покажу как ходить в столет. Вот молодец. Молодец, кисай. Долго Долгой киска на должна быть всегда свободна. А как по-другому научить киску ходить в госу ялков one